Ой, сна... Никакие я такой белый. Петинка? Как мы уедем на море? А видео кто будет снимать, а? Хотя, я что-нибудь наколдую. Ой, Рокеша, я за тебя так рада. Поедь, отдохни, скупаешься в море солененьком, хорошеньком. Там такие волны. Жух, жух, жух. Слушай, а приведи мне какую-нибудь ракушку интересненькую. Ха-ха, хорошо. А тебе хищишься? Тебе что привезти? Ой, а я магнитики на холодильник собираю. Привези мне какой-нибудь интересненький. Слушай, Рокеша, ну, Восечки себе, вы видели Этой темоданисте? Это всего, столько можно там напихать Слушай, ты чего, на год на море едешь? приветик друзья ну что же давайте откроем этот чемодан для рокерши и кстати я вам советую досмотреть это видео до конца. Потому что в этом ролике для вас будет еще интересная информация. И, конечно же, будут итоги конкурса. Поехали открывать. Ой, какой классный. Смотрите. А здесь нарисована Кити Куин. Здесь написано, что внутри спиратыло 7 сюрпризов. Но это мы сейчас проверим. Но почему-то здесь нарисована рокерша. Ну, правильно, это же чемодан для рокерша. Она же отправляется на море отдыхать. И написано Pearl Угу, очень интересно. В общем, китайцы рулят. Ну что ж, поехали открывать. А чемодан сам очень даже прикольный. Так. Ух ты, смотрите, здесь сюрпризы. Да, вот вам и гардеробчик. Рокерша и всех ее соседей. Здесь у нас стикеры. Ух ты, классно. Это, наверное, чтобы расклеить наш чемодан, чтобы он очень классно преобразился. И, кстати, здесь вот эти вот стикеры, они из подсказок. Видите, конфетти, сердечко, корона. Кстати, это с золотой подсказки. Собачка. Это когда кошка и собачка к противоположности. Пэт. Остальные как-то я уже не помню. Да ладно, посмотрим, что это за стикер. Ой, здесь нарисованы куколки И в чемоданчике. Класс, это что, все куколки, которые попадаются внутри? Let's be friends Давайте будем друзьями А, давайте Но здесь, конечно, нарисованы очень красивые куколки Посмотрим, кто нас ожидает в этих пакетиках И... Ой, смотрите, здесь такая юбочка С бантиками розовой Очень даже ничего Еще что-то а, смотрите, такая кофточка. Под цвет солнышка, конечно, но совсем она не пляжная. Давайте смотреть дальше. Это у нас бутылочка, голубенькая, синяя крышка. Открываем следующий, наверное, с обувью. Проверим. Точно. Нет, но ну обувь вообще не пляжная. Смотрите, это сапоги со шнуровкой. Но очень даже ничего. На черной подошве они а сами, они розовенькие, такие нежные, красивые. Ну, почти под цвет нашей юбки. И теперь осталась сама куколка. И... Ух ты, смотрите, она блестящая. А, она блестящая. Вот это да! Вот такая куколка спряталась внутри в чемоданчике рокершей. Смотрите, прическа у нее, как у сплюшки старшей. А юбочка у нее похожа, как у куколки Сахарок и серии Glam Glitter. Тоже у нее с бантиками. Только, конечно, цвет совсем не тот. Но фасон тот же. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, что за подружка. Поедешь с нашей рокершей на море. Но для начала я хотела бы сказать, многие задавали мне вопросы в комментариях, что будет с каналом Мультлендия, почему видео заливаются на мой канал. Ребята! Так как у нас есть кое-какие идеи на канал Мультляндия, он теперь будет называться немножко по-другому. И пока что это такой небольшой секретик, но вы скоро все сами узнаете. А тем временем Оксана будет опубликовывать видео на нашем канале. Так что ждите очень интересные видео, много нового. И, кстати, еще один секретик. Ко мне уже едут шарики декоды! Скоро, уже очень скоро. Лол-сюрприз четвертой серии на канале Toys and Dolls". Я очень-очень рада. Кстати, ребята, у меня еще одна новость. Вы знаете, что на канале разыгрывалась семья пляжных куколок. И эту пляжную семью выиграла одна девочка. Ее зовут Аня. Она очень хорошенькая. Оказывается, эта милая девчонка живет в том же городе, что и я. Вы увидите подарок, который она мне сделала. Вот он, очень милый, красивый, классный, вообще, а я от него просто балдею. Правда, я тут похожа. Да-да, кстати, это я. Еще некоторые фотки будут на моей страничке в Инстаграме, переходите. Ссылочка будет в описании под этим видео. И посмотрите еще пару фоток. Так что переходите и смотрите! Ну что ж, а теперь поехали открывать этот шарлоу сюрприз Посмотрим, если будет повторка, будет конкурс. Итак, первый слой. Ой, и наша подсказка. А, смотрите! Это из клуба Пижавные вечеринки. Интересно, кто здесь? Может быть, это пандочка? Или сплюшка. Смотрите, опять не хочет нормально открываться. Ой, здесь у нас малиновый шарик. И еще третий слой. Кто бы сомневался, что он откроется нормально? Ну, открылся. И, конечно же, малиновый шарик. Поехали смотреть. Ой. И... Ну... Смотрите, точно! А, какая классная! Это пандочка! Друзья, это пандочка! Это Snuggle Baby. И? Точно! А вот! Вот ее пижамка с халатиком! Ой, какая она классная! Но, к сожалению, у меня маленькой сестренки к ней нету, чтобы разыграть в конкурсе вместе! У меня только одна попалась, и то недавно. Что такое? Вот ее масочка для сна. Давайте дальше. И вот ее классная бутылочка. Белая с черной крышечкой. И здесь нарисована кошечка. Так, поехали. Сейчас будет бугиди-багиди-бум. Вот она. Стара! Какая она все-таки классная! Я уже по волосам вижу, то она цвет не меняет. Потому что если меняет, то отдает таким красным отливом. Ну, в принципе, как и моя. Моя тоже цвет не меняет. Давайте ее оденем. Вот и наша Snuggle Baby. Ну что ж, чтобы выиграть вот эту Snuggle Baby, нужно подписаться на канал Toy Syndrome, на мой канал. Или уже быть подписанным на него, поставить лайкусик этому видео. И написать любой комментарий, который вам хочется. А итоги будут 19 июля в четверг. Всем удачи! Еще не пропустите итоги. Они будут сейчас. На семью Гранж. Снаглбэби, ты чего собрала в мой чемодан, а? Там должны были лежать мои вещи. А там чего? Какая-то кукла. Эм, Рокеша, ну извини, у меня времени не было, понимаешь? Я тоже подругу красиво получилось. получилась. Извини, я сейчас мигом тебе все соберу. Ну вот, теперь он собран. Ну что ж, давайте посмотрим, чего там Снагл Бэби насобирала в этот раз. А, смотрите, здесь и правда вещи. Купальники. Здесь, смотрите, платьица такие хорошенькие. А, очки солнцезащитные. Ну и, конечно же, пижамка. Все, все для моря. А чтобы он у нас был красивенький, давайте расклеим его вот этими стикерами. Вот так. Конечно же, смайлик с очками. Люблю сердечки. Вот, теперь он намного веселее, красочнее и цветнее. Ну что ж, друзья, а теперь наши итоги конкурса на семью городов. На новых странных